Итак, снова всем привет, с вами снова я, Сказики. Сегодня я вам покажу вот такой текстурпак. Ну, он кто любит там марихуану курить, все такого, вот он для него вообще подходит. Я вот сейчас смотрю на него, и у меня вот как будто приопаряли мир. Тут вот, движется, движется. А, вообще марихуана. А ты что? А ты. Вон, видите, как руда движется. Интересно, как вот это там? что там а ты куда вообще тут полезный здесь даже в этом все движется так он газ летает а это типа типа выучил он видите даже идет как будто бы все и по реально двигается это у меня пока вот, ну Но... Кому понравился этот, э, так сказать, текстур-пак, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами, потому что с вами был я, Скайзакит. И всем удачи, всем пока.